Естество по сути своей расположено в относительном объединении, цель которого в совершенном развитии, в творении себе подобных, заключая в сути своей образ главный, бесконечный, тая и сохраняя его познаешь великое. Этот образ... Конечная цель. Образ свой же, но путь к нему в преображении и исканиях. Натура Творца. Божественное вдохновение. Черпаемое из незримых просторов. Чистоте мыслей, чистота разума. Чистоте разума, светлые помыслы. В светлых помыслах свет познающего начала Свет истины, дающий и открывающий дорогу правды. Нескончаем его свечение, несоизмеримы его размеры. Бесконечна его дорога. Дорога истины, чистота цели. Познай истину через творение. Познай свет через величие разума. Приди дорогой совершенства к вечному. Ибо вечность живет в бесконечности. И не Совершенен лик ваш, сделайте совершенными мысли свои и познания.